Мои yeah. зеркалицы скажи. Кто от ужаса дрожит? Yeah. Oh. Вот, незадача накликал, беду, лета, так на кликал беду летодок на семь. Коль скоро речь зашла о беде. Не рассказать ли вам байку, от которой кровь стынет в жилых? Байку с уроком с моралью про очности смерть. Противиться, чья красота оказалась, увы, не вечный. Ничто не вечно под луной. Развлечемся? Нет, спасибо. Ли Томпсон... В ролях, Брит Лич. Привет, Джо. Брэд Каллен. Привет. Привет. А, Ривен. Слушай, подруга, если бы я получала по доллару с каждой минуты, что ты торчишь перед зеркалом, давно бы уже завязала и махнула бы на багамы. Да уж, эта Личка меня кормит голубо. Монтаж Сета Флома. Хладрыга. Пойдем мы, кофе Не знаю, как я любого согрею. Оператор Ричард Боуен. Черт. А вот и мистер Геморой. Приветик. Как дела? Шикарно. Продюсеры Уильям Тейтлер, Джоэл Сильвер и Ричард Доннер. По комиксу Уильяма Гейнза. А у тебя моя рыбка? Сценарий Фреда декера Такой красавицы. Без агента никак. Мысль улавливаешь? Как-нибудь обойдусь. Режиссер Говард Дойч. Чисто деловое предложение. Запомни раз и навсегда. Тронешь еще раз, отстрелю печендалы. Слушай сюда, солнце мое. Тут тебе не детский сад. Будешь зарываться, нарвешься на неприятности. Твою симпотную мордашку можно во счета подпортить. Поняла меня, нет? А, рыбка. Черт! Ну ты даешь. С таким гонором тут и пару дней не протянешь. А может, мне этого и не надо? А куда ты пойдешь, подруга? Куда денешься? Так-так-так. Неужто сам, мистер, что-то с чем-то. Вот живут богачи, что не вечер-то а праздник. Мечтать не вредно. Тебя тогда никто не звал. Что у нее такого, чего нет у меня? Он. Это можно исправить. И как? Я из Миссури, тупая, не объяснишь? Смотри и учись. Вот так бы сразу. Одумалась, значит. Прости, что вела себя как последняя стерва. Не бери в голову. Как насчет того, чтобы задобрить папулю? Mm. Mm. Mm. Ну так что, обсудим дела? А как же? Давай обсудим. Эй, ты чего? Сапки снимай. Тряхнулась? Снимай, кого говорят? Ладно, ладно, понял. Yeah. На? Только тебе это срок рук не сойдет. Часы. Слушай, ну хоть часы-то оставь. Тут тебе не торги, давай, снимай. Или хочешь по-плохому? Да нет, не надо, зачем? Вот, вот. Только без нервов. Ну, вот и поговорили. Лейвен! теперь ты на вольных хлебах. Да ну. Так откуда они говорите? Один знакомый попал в аварию. Грузовик переехал. Да? Мерзавец украл таки! Пользуетесь успехом инвалидов? Так что, деньги на бочку? И у меня два месяца на то, чтобы их выкупить. Четыре. Плюс 12% сверху, но это если бы я их скупил. В каком это смысле? А в таком, что часы явно крадены, даю руку на отсечение. Ко мне порой такое приносит, что хоть сейчас в полицию. Я что-то не поняла! Часы поляны 2015. Да тут бриллиантов. Краденое. Краденое есть краденое. Тут и гадать не надо. Забирайте свои драгоценности и не надо мне заливать про какие-то там аварии. Все, ступайте. Да пошел ты. Хотя... Постойте. Что передумал? На счет нет. Ну, у вас есть кое-что другое на вес золота. Извини, старичок, в этом смысле я завязала. Нет, нет, нет, нет. Я не о том. Я о вашей красоте. Красоте? Как до меня сразу-то не дошло. Стойте. Стойте. Стойте. Стойте. Десять тысяч долларов наличными. Можно уточнить десять кусков за слепок лица? Нет, не лица красоты. А ну да. И у меня есть 4 месяца на то, чтобы ее выкупить. Так? Так. Да, старичок. Если кто играет полной колодой, так ты. Постарайтесь не двигаться. Клаустрофобии не страдаете? Еще немного, любимая. Потерпи. Скоро мы будем вместе. Ты станешь такой же, как прежде. Как в день нашей свадьбы. Добро пожаловать. Ладно. Это все ваше? Моя жизнь. Не жалуюсь. Я отрываю вас от гостей? Скажем так, стоило мне вас увидеть и стало не до них. Это что, дешевые инсинуации? Пардон. Мне казалось изысканное. По вашему это учтиво бросать свою даму и подкатывать к другой. А кто подкатывается? Мы даже не знакомы. И то верно. Сильвия Вейн. в Е и н как английская флюгер. Ронни Прайс, спеллинг, как у английской цены. Могу ошибаться, но, по-моему, мисс у что-то подозревает. И смею надеяться, ее подозрения не беспочвенны. Ты что, психопатка? Просто набиваю себе цену. А это учтиво влепить хозяину оплеуху а и уйти по-английски. Благодарю вас, мистер Прайс, у вас очень мило. Всего доброго. Стой. Скажи хоть кто ты такая. Зачем вообще приходила? А я и не приходила. Послушай, мы оба ведем свою игру и оба сознанием дела. А кто я такая, ты знаешь. В тот самый миг, когда я вошла, переступила порог, ты понял. Я женщина твоей мечты. Может, сбежим от всех? Так бы сразу. Четыре месяца спустя Поправочка. Красота – это ты, а это так, дорогая безделица. Слушай, я тут подумал. Помнишь, в тот первый вечер ты сказала, мол, ты женщина моей мечты? Открою страшную тайну. Это правда? Чистейшая правда. Вот так. Хорошо. Боже. Вот так. Да. Я буквально на пару дней. Скорее всего, проторчу в самолете, подписывая бумаги и наблюдая за тем, как жирные техасцы надираются до беспамятства. Безумно интересно. Что-то случилось? Я банку уронила. У тебя тут прилавок отдела косметики. На кой? Ты и так сногсшибательно выглядишь. Не знаю, прыщи что-то полезли. Прямо как школьница. Как вернусь, сходим на школьный выпускной. Что скажешь? Давай. Снова строишь из себя недотрогу? Ну что, красавица, поцелуешь на дорожку? Прошу вас, присаживайтесь. Ну что ж, могу сказать со всей определенностью, это не рак. Полагаю, что можно также исключить дисфункцию гипофиза, в частности, акромегалию, чего я сказать по правде опасался. В вашей медицинской карте нет ни слова о пластической хирургии. А на самом деле... Хотите сказать, я угу? Что вы, боже упаси, просто... Инъекции силикона введение имплантантов порой приводят к тем же симптомам, что мы наблюдаем у вас? Oh. Верите ли, мой опыт работы в дерматологии показывает, что причины заболевания могут быть железистого плана, и могу порекомендовать ряд квалифицированных специалистов. Мне всего-то нужен ответ на простой вопрос. Что у меня с лицом? На лицо явный стресс и. Oh, да неужели? Взгляните на меня, еще два дня назад. Я могла подцепить любого мужчину. Теперь от меня шарахаются даже копы. Мне 21. А что со мной будет завтра? Мисс Уэйн, дайте буквально минуту, я попробую объяснить. Понимаете, ваша кожа стареет не по дням, а по минутам. Не думаю что данный процесс необратим, но постарайтесь припомнить, не случалось ли вам, ну, скажем, за последние полгода сталкиваться с токсичными веществами, например, зараженной водой или газами, радиацией, чем-то, чтобы могло послужить причиной. Мисс Вейн, мисс Вейн! Вы летаетесь. с ним связываться себе дороже. Все, выкупаю. Питанцы 10 тысяч и 12% сверху. На дату посмотреть не потрудились? Вам ведь ясно сказали, 4 месяца. Четыре месяца стекли четвертого. Сегодня 5 Скотина. Увы, но. Ладно, сколько? Ляди, платеж просрочен. Просрочен, не просрочен. Долго будешь толтычить? Я спрашиваю сколько. Сто тысяч долларов. Привет, Джо. Как делишки? Привет, Мэк. Мэм? С тебя полдоллара. Да. Ну и абразина. Что происходит? Вы кто? Ронни? Откуда вам известно мое имя? Не двигаться, я звоню в полицию. Служба спасения. Примите вызов, у меня ограбление. Слушаю. Адрес. Алло. Сэр, где вы находитесь? Вы меня слышите? Кто вы? Неужели не узнала а, милы я женщина твоей мечты Прокрытым. Вот какой она была. Красивой не передать словами. Теперь мне нужна красота других женщин, чтобы ее сберечь. Смешная цена за блаженство. Послушайте, не знаю, что у вас тут за буду, да и плевать. Не заключили сделку. Вот. Здесь больше, чем на сотню тысяч. Отдайте мне ее. Верните! Верните мою красоту! Да, конечно. Это можно. Пожалуйста, забирайте. Но только вам это надо? Смерть в от рук авантюристки Джо! Привет, Джо! Привет, Мэг. Как делишки? Читал статью в газете? Да, просмотрел. Классика жанра. Дура баба. Сгребла все фабрикушки, что он ей купил. Пришила беднягу орудие, убийства, бросила на пол. Представляешь? С отпечатками? Причем эти пальчики засветились в прошлогоднем убийстве одного сутенера. С чем-с чем, а с мозгами тут худо. Стоит этой мордашки где-то возникнуть, тут же схлопочет билет на электрический стул. А личик это ничего. С таким и ума не надо. Ну ты, смотри, куда прешься-то. Вот карга стараяш. Крем от прыщей, вверх совершенства. Бедняжка Сильвия, да, ребятки? Видно, поверила присказки, посмотрит, рублем дарит. И приховорит. Лишний раз убеждаюсь. Хочешь продать себя подороже? Смотрись, как следует в зеркало. А мы... Еще встретимся, будьте покойненькие.